Всем доброго времени суток, с вами Надежда и канал Моё Хобби. И снова мы участвуем в конкурсе, на этот раз под названием Рамочка для мамочки. Для этого я взяла два одинаковых по форме листа для создания альбома в стиле скрапбукинг. На одном из них специальные овальные отверстия для фотографии. Именно этот листочек я и буду использовать для внешней стороны рамочки. А этот лист пойдет на тыльную сторону. Основной цвет моей рамочки будет голубой и его я сделаю из листа фоамирана. Вначале я затонирую все края рамочки синей акриловой краской, внутри и снаружи. С лицевой стороны приклею голубой фоамиран на прозрачный момент гель. Теперь лишние обрежу канцелярским ножом. Фигурными ножницами я отрежу белую каемочку. Другими фигурными ножницами я сделаю розовую каемочку потоньше. Теперь белой полоской я обклею рамочку изнутри. А для того, чтобы фоамиран лег лучше вот по этой части рамочки, я его немножко растяну. Фамиран очень податливый материал. Прекрасно тянется, только нужно следить за тем, чтобы он не порвался. Вверху приклею узкую розовую полосочку и тоже ее немного растяну. Есть у меня зеленый фамиран, из него я сделаю травку. По бокам она будет повыше, а в середине пониже. Для того, чтобы сделать травку, сразу оба кусочка фоамирана я разрежу на тонкие полосочки. Снизу оставлю полосочку неразрезанной. На нее я буду приклеивать травку к рамочке. Теперь я сделаю травку похожей на настоящую. Для этого каждую полосочку я аккуратно сверну трубочкой и прокручу в ладонях. Если верх травинок вам кажется слишком тупым, то это можно легко исправить. Можно взять ножницы зигзаг, и срезать верхний край нашей травки вот таким образом теперь я по очереди приклею каждую полоску травы к рамочке а излишки с боков я просто отрежу. Промежуточный результат вот такой. А чтобы хорошо было видно лицо в нашей рамочке, я немножко подстригу травкой, ножницами зигзаг. Для этого я сначала отделю верхний слой подстригу внутренний, а потом подстригу уже внешний слой травки, сделаю ее покороче. На что теперь похожа моя рамочка? Мне кажется, на весеннее окошечко в уютном домике. Вот теперь наступило время создания настоящей красоты. Что же я буду делать? У меня накопилось очень много различных цветочков, тычинок для скрамбукинга и для создания искусственных цветов. Вот ими-то я и буду сейчас украшать э, свою рамочку. Я хочу создать перед окошечком волшебную, весеннюю, нежную клумбу с цветами. Стебелечки цветов, которые есть у меня плотные, толстенькие на проволочке и поэтому я буду их приклеивать уже не на клей-момент, а на клеевой пистолет. Для этого вначале я буду отгибать травинки и приклеивать цветочки, которые будут находиться ближе ближе к нашему окошечку и постепенно буду передвигаться к переднему краю нашей рамочки. Вот такая красотища получается. Посмотрите внимательно на эти милые чудесные цветочки перед окошечком. Думаете, это все? Конечно же нет. Сейчас я впереди снова приклею травку. И наши ножки, и остатки клея все спрячутся. Я снова нарежу травку, так как показывала вам в начале видео а в серединочке я специально сделаю желобочек чтобы травка была пониже и верхний край сразу же обрежу ножницами зигзаг А еще знаете, что можно сделать? Можно нагреть краешки травки на утюге. И тогда они подкрутятся в разные стороны. Вот таким образом. Теперь я буду подклеивать светлую травку поверх наших цветочков. Некоторые травинки я буду тоже приклеивать, для того чтобы спрятать недочеты на предыдущем слое. Теперь мне нужно приклеить последний слой травки. Я буду делать это очень точно, стараться Максимально близко пройти по нижнему краю рамочки. Этим я скрою всю предыдущую травку, клей и ножки цветов, которые еще видны. я люблю такие многослойные украшалочки а теперь я возьму сухую пастель салфеточку и затонирую синий краешек рамочки для того чтобы вид был уже более законченным возьму я темно-синий цвет и аккуратными движениями буду наносить пастель растирая ее по самому краю А темно-зеленой пастелью я затонирую нижний край рамочки, там где основание травки. Сейчас я немножечко оттеню розовый цвет. А что же это такое? А это пуговки, цветочки и, конечно же, божьи коровки. Давайте-ка парочку божьих коровок поселим на нашу рамочку. Возьму я побольше и поменьше. Две такие милашки сейчас прилетят к нашему домику. Одна из них сядет на травку, а другая на домик. Теперь осталось только соединить рамочку с ее тыльной стороной. Но здесь я сделаю небольшую хитрость. Для того, чтобы фотография легко вставлялась между двумя слоями рамочки, я вот здесь и вот здесь Приклею по кусочку фомирана сложенному в два слоя. Для того, чтобы сделать небольшой промежуточек между этими двумя рамочками. Сначала сложу пополам, а потом уже приклею вот сюда. Точно так же сделаю и с этой стороны, пополам и к рамочке. И только после этого я приклеил вверх нашей рамочки, ее тыльной сторонки вверх я оставлю не я нашла самую тонкую атласную ленточку сейчас я ее вдену в большую иглу Найду дырочки, которые были у нас, и туда продену, и завяжу с внутренней стороны. Так эта рамочка будет висеть на стенке. Вот и все. Прекрасная весенняя фоторамочка готова! Давайте посмотрим, как будет в ней выглядеть фотография. Посмотрите, какая красота! Даже я такого не ожидала. Честное слово, я не представляла, как будет выглядеть эта рамочка в готовом виде. От начала и до конца я делала ее наугад, но мне очень нравится результат, посмотрите, объемная, красивая, нежная, весенняя. Я просто счастлива. Я очень рада, что это видео вы увидите именно 8 марта. Всех женщин я с удовольствием поздравляю с этим прекрасным праздником. Мам и бабушек, дочек, и племяшек, и, конечно же, самых лучших подружек. Пусть этот день счастливым будет, и все сбываются мечты. Пусть солнце светит вам повсюду, и улыбаются цветы. Всех с праздником, счастья вам и творческих успехов!